Смотри, как его вытягивают. Остальных, чтоб ты так тоже вытягивал. <реклама> Шоп, родился на Божий свет? Бля. боляк. А? Что такое? Я и смотрю на это все. Родились. Ты Понимаешь, вроде и бомжами не назовешь телефонами все такие, да, типа Азлюка вылазит. Бой. Доброе утро. День второй, короче, нашего пребывания в этом чудесном и замечательном городе вылезли только что мы из канализации переночевали все будем сейчас гулять в днюху Влада в принципе мы ее особо так не сказать чтобы гулять не гуляли это было скромно мы посидели поздравили ее короче и пошли на боковую сейчас проснулись оклемались вылезли короче и будем движевать посмотрим прогуляемся пока по городу осмотримся может что-то найдем интересное а потом включусь здравствуйте Ну, и, и не удается Слышишь, шляпа? Какой стол? Вот этот? Это стол наш будет? Вот, сразу на ходу нашлась лавочка Что мы сейчас позавтракаем, в принципе, да? О, да. Кстати, внутри. вода кристально прозрачная, как это любит говорить, как слеза. Халка. Блин. О, слышишь, стол есть, а? Можно еще эту взять? Давай, кто-то лавочку возьмет, а кто-то стол. Всем приятного аппетита! Папа Это свечки, да? Это для торта свечки, да? Шамолис, твоя свечка догорает. О, как это С днем рождения, тебя, Вадик. С днем рождения. Шупися стояла. Всегда. Сейчас мухи улетят. С днем рождения, Валик, на. Ну давай, чуть-чуть уже, давай. С рождения! С рождения! С рождения! Ева-ся! Ну-ка, бороду покажи. Бороду покажи. Я борода во мне. Это у Лафы я пример после взял. Ну, возьми тряпку, выйди. Альф, а, лю... лю... это хорошее видео. Именинник, что скажете по этому поводу? Спасибо большое, мне очень приятно. Борода в говне только. Кто торт будет? Говно у вас в бороде. Можешь сказать? Будешь ку**? Эльф, это это просто... Такой же, да, как у... Это ялбюхан, это гандаут, зипвый. Вот это ялбить, это реально, это юхан. Давай сюда шамайки. Ялб. Ааа, сука, он же... Реально люфт, это настолько круто, это реально очень круто. Он, Он лезь и у него люфта почти и нету, да? Ну, да, ну, да. Нету и его. закрывается вообще идеально. Да, или люфт хватить можно. Это реально Он смазан или уже, или... Конечно. Да? Это... Тупо молоток. Что а вот у него там, молоток и что-то еще? Молоток, ключи, вестодер, ребра жесткость, вот молоток. Ну и, и, и, и рабочий механизм сам, да. Это не знаю наверное. Ещё такая ручка, блядь. Если что? Да. Сразу скажу. Если слетит по-и-по-лаби. Это ж точно по... такой же, да? Боишь, да. когда пользовался, вот я сумку я не нельзя дал. Бери в сумку ручку, обматывай. Паша, Потому ну, что, смотри, бог, слетит, Влад, Влад, Влад, я потом в видосе приложу. Фу вот фу посмотри, у Виталика вот тут, короче, на лбу, это рассечение. Он таким разводником, ну, похожим разводником по-нильбе прилетело, когда он соскочил. А блядь, а он наоборот, блядь. у меня разводник наоборот крутится. Тряпка покупать маты поврежденной полезности сети. Да, настолько круто, круто ну, Очень, мощный. Как у тебя вообще впечатление? А, да юха. Это, наверное, Лучший подарок нам на, на все мои деньги. А мы? <связывающие> разводник, вот это пизда. Все, обратно в Харьков, да? да всё, как пока, говорит? спасибо большое. А у тебя любимая вещь, говорит? Машина, говорит. А еще, говорит, жена, говорит. Так жена это не вещь, говорит, да. Жена это не вещь, а машина это вещь. <связывая> Слушай, Влад, прокомментируй вообще, я что даже происходит. Ну, вот, как бы, вот подарили мне разводник. Это Попробуй будет первый замок. А, ты замок вешал или сюда? Нет, он тут был. Попробуй доску собрать. Это его первый замочек. Ты его, короче, протестить да, хочешь да, на я... месте? Да, только я не знаю, как точно это сделать, чтобы... Как-то вот, как-то, можно так вот... Нет, давай а, поразить. Вот так, да-да-да-да. Ну, просто, просто, просто это я первый раз, я вот думаю. Надо эпично. А, надо именно будет. так. Надо. Медитативно, да? да. да за полдвижения короче открыл ну конечно он маленький смотри на привык он вырывается да? но ну, что вы разбили воду кинь что приедешь mm -hmm. сюда еще раз на тур и да кидают обычно монетки дигеры кидают замки Добрый день. Здравствуйте. Сегодня будет проходить у нас опрос такой значный. Смотрите, вы дигер, да? Чуть погромче. Вы дигер, да, получается? Ну немножко, да, чуть-чуть Немножко дигер. Да. Вот вы приехали в другой город, а где вообще ночуете? Ну, я показывал ранее в кадре, что мы ночуем в подвалах. Мы сейчас в принципе перекусили. Пожрали, так сказать. Пожрали. А что вы питаетесь вообще? Питаемся. Ну, в что мы купим. Деньги есть у нас, то есть мы зарабатываем. Ага. А где вы работаете? Медь дизель, только честно. Без определенной, закрепленной работы. Работа каждый день меняется. Ну то есть до да, сначала дизель. Ну и тут зарабатывают, да, то есть партнерки там с зарплаты ну, да. вот, покупали Владу, днюху отправили. Не вину. Да. Но непосредственно такой главный вопрос касается личной гигиены. Как вообще умываемся, руки моем, расскажи. Вот, пожалуйста, у душ. Сейчас идем в коллектор, принимать ванны, процедуры водные. Да. За да, кадром Влада устроен. непосредственно продемонстрирован э, процесс э, избавления грязи с поверхности рук. Мы соблюдаем личную гигиену в условиях карантина, так что это очень важная такая тонкая деталь. Да. Без помощи товарища, конечно, не обойтись, видите. Он не непосредственно, намывать другие части тела. Конечно, это серьезно? Да, грязно где-то там, чтобы so пилить и замазался и так далее. Конечно. Почему а вы не воспользовались помощью товарища? Привык сам работать. Ага. Так это он и есть, это он здесь выходит. А ты знаешь, балка? как к нём прикольно? Смотри, там, там где, где мост и, мост и, мост и а вот сюда, я... Я ну, не пробивал. На Школьской, да? Давай по да. Гарди посмотрим. Но здесь нет смысла идти. Он, он, он где-то да. идет и здесь выходит, короче. А там же не отмечено. Не, так по ты под названием балки даешь, ну и балку не Балка это что, название коллектора? Балки. Балка это нет. Ну оно видно, что ты ни Сколько Суса не корми, все равно в речку вводит. Что ты думаешь? Да, это. Что скажешь? Ну, Какие мысли? Внизу может быть такая стена длинная, знаешь, высокая, ага. которая С, держит холм. С другой стороны обойдем? О, Сус. Да подожди, ты здесь. Давай руку. Я дальше прыщи. Мы фотографы просто, архитектуру город, городов фоткаем. А вы не из Днепра, да? Э -э нет, приезжаем по разным городам, вот решили погулять в Днепре. А О, Киев. Ну а, а. вот так, дышу, так верят, я думаю, все из Это необычное явление в данном городе. Да? Ну, что вот так люди идут, просто спускаются туда. Ну, так не делают, наверное, никто. Не, ну да. Это и такого, как у вас а, я понял. То обычно реакция другая. Сейчас милицию вызову. Поним? Я понимаю, что ну, типа, а дождя нету, типа, из-за этого мы спокойны более-менее. Триктория большая там, то есть, я... До Днепра очень далеко. Ну, то... сейчас, ну, мы пока нырять не собираемся да. вовнутрь, да. Ну, мы оценим, короче, ситуацию, а потом уже будем это. Все, я пойду к ребятам. Все, хорошего дня. А, вот какой-то более-менее людской спуск. Там просто заросли, колючки были шовый народ? Ну тут сильно не пройдешь такое, ну Короче типа, ноги мочить, да? Ну, я же говорил, что разуваться надо. Так. Снимать кеды, вешать их на шею, штаны закатывать до колен и хуй. Ну ты сейчас ноги Что там, там, кирпич нет. исторический, да? Ты же читаешь, что тут между камнями будет торчать? Будет Можем не идти. Тут просто сильно вариантов немного. Короче, спуститься удалось. Но сохранить ноги от относительной сухости не получилось. Один кроссовок хлюпает, второй еще сухой. Но, скорее всего, к концу похода обе ноги будут сухие. А вот наша цель. Это подземная река. видео на одну очень важную новость. Смотрите, здесь вот такая вот штучка, называется Eplanat мы его разыграем, когда будет у нас первая тысяча подписчиков. Набираются первая тысяча подписчиков, мы оглашаем полные условия участия конкурса И один из победителей получает вот эту штуку. Тут очень интересные призы. А какие, узнаете, как только наберется первая тысяча подписчиков. Смотрим видео дальше. Кто знает, что за речка вообще? А куда, блядь? На Днепр? Да. Нет. Там же будет вылаз еще один. Не будет, вот он. А Это что за речка, все? кстати? Ну да. Это О! речка половица. Половица? Да. Днепропетровская река центральная. Ага. Первый раз тут? Да, конечно. Ага. Да, любка пец. Самая старая река, которая здесь есть. Да? Когда найдешь, я. А, именно. Она старая в Днепре или вообще. В Днепре Днепре. А. Ну, пойдемте обратно или пойдем за выбрать? Я хочу прогуляться хотя бы метров 20-30, надо фонарик. У меня света нету. В общем, вот наши вещи. Мы чуть-чуть пока а, освоились, распаковались и будем идти, в общем, вдаль, в глубину, в речку. Видим, что написано? Кирпичи или что? На стене написано было, проверено, мин нет. Есть замечательный фильм про то ли польскую оккупацию, то ли про чешскую. Ага. Который типа от немцев чуваки с чего, говорят, по коллектору по ливневому. Возможно, это здесь снимали, но пересмотрели. Короче, воды тут немного, в принципе. Воды тут относительно немного. По тут, Поэтому, в принципе, идти нормально, терпимо. И течение, кстати, не сильно большое пока что. Кто-то погоду смотрел, не? Она огромная! У нас такие, по-моему, ее нету. Да. Кстати. Я такой воде с вами. Она яйца видно или? Нет, это арка. Арка? Видишь. А кирпич отшпаклеванный какой-то, чем-то обмазан. Она совершенно подмазывает, шукарист, побетонированная, что не обваливалась. Штукатурка, грубо говоря. Э, смотри. Су Сус! Судя по шторе по паутинок, то есть воды тут не <сос> аюха <сос> приходит, да? А -а -а. Правильно? А <сос> может давно дождей не было просто? Смотри, Влад, это штора из паутины называется. Да. Ты не хочешь намочить ноги? Потом обсохнемся. Я, -то, я в таких же условиях. А. Что? Не А. Ну-ка, ну-ка, покажи еще раз. Для этого. Она влажная, наверное, уже. Да. В воздухе влажность, да? Да, это тоже влажный воздух, и поэтому, блядь, она пропиталась. Как... Да. Не горит. Сухую бы она сгорела быстренько, да? да. Как пух. Как уголово. Тут, тут в принципе такая же э, ситуация, как и во всех речках. Вода, все, что намыла и что не смогла смыть, остается вот так вот на островах таких. Мусор образует острова своего рода. Чем дальше мы уходим, тем лучше слышны наши голоса. Хорошее эффект создается. Если очень внимательно. Если очень внимательно рыться, здесь, да. в этих мусорах, в островах, что-то интересное надо найти. Да. Монетки, кольца, зубы замедлели. Потому что киевские реки частично. Патроны. Киевские реки в основном частично изучены местными, да? да. А вот в э, близлежащих города исследователей конкретных нету. Узкопрофильных. Да. Причем узкопрофильные, узком профиле. Допустим, те, что реками занимаются только ради того, чтобы золото добывать отсюда. А, еще под профиля. Да. И таких людей хватает. И все да. реки уже давно выпад И опять же, чтобы все понимали, что это река, опять же, вода относительно прозрачная. Не знаю насчет, как, как можно с нее пить, но. Нет, пить не стоит, как сказал да. один знакомый, это все-таки город. Не стоит. Но помыть руки, помыться можно. Пишут, и запах. И они, Органика. А, Тамушки. керамика какая-то. Ну, в принципе, если что-то интересное, оно будет отблескивать на фонаре, да? Да. Ну, найти можно, в принципе, все. Все, вот ручный патрон. О, нашли, смотрите, дверки от старинной печки. Гуляй-поле, Винницкая область. Не видно год. Но это Банька Махно, тот самый первый анархист украинский, который был. Это украинский. печка со времен Нестора Махно. Да, то есть есть у кого-то. Ты любой момент можешь испортить вас а? Ты любой момент можешь испортить. А? Я, люблю. Я, люблю. я люблю. Это лента магнитная. Я думал уж Ужи вот так вот плавают. Вот. А. Ты что не видел, как он заплывал? Ну и его... он. А ну. А я не боюсь. Да ся Это крипово. У -у -у -у. А Сука! Вот это для я люблю троллит. А Посмотрите! Посмотрите, тупо манекен. А ну это же кто-то специально, чтобы вот так вот мы обосрал. Я испугался, что блатарт, я думал он что-то нашел. Дива нет, да, конечно. Понял, и воды нету, раз он стоит. Кирпич... Смотри, мы перешли в участок, где кирпичная кладка. То есть это примерно 18 век, да? Вот, смотри, кстати, кирпичи. Да я же говорю. Кирпичи паркетом выложены. Давайте поковырять. Поверь. Слушай, надо было... Мы отмечали, арматура была. Влад, поколупай, встал У нас была арматура, но мы ее оставили там. Надо было ключ взять с собой, слышишь? У нас молотком. есть два разводника. молотком а и уходить нужно было. Зачем? Это интересно, что под ними. Где, где две копейки? Мы нашли первую монету, короче. Где тут две копейки? Есть? Сус. Есть, ну, короче, по пути нам попалась двухкопеечная монета, выше с оборота. Ага. То есть, Спасибо. все равно, не, вне зависимости какое место, э, в зависимости какого города, какая река, Интересности всегда есть. Пошли. Разве кольцо. Да, кольцо представляешь, да? Короче, нашли монетку, сейчас пытаемся ее расколупать. Она во времени, что короче, там замылась. Там монета проще ее можно колупать. Там есть еще одна монета нашли. Вот. Эта пошла. Видяха, СМД. Дайте им камень какой-то. А что такое СМД? САВДЕП. А, САВДЕП. Порвал. Не не монета? Знаете камень? Камень? Ну, да. Были камни тут. Да, Попробуй вот эту штучку. Да ну куда? Ты что, смеешься? Раз, Дай, разобьем? Шипич, Это, тут же был. О. Можно как использовать... Да, чтоб разводник был зубилом, а камнем ты его... А, блядь, я жопой сел на воду. Ты камень разбил, да? Здесь монетку не повредил. Креветки плаваются, три какие-то. Дай я попробую этот подрастать. А, вон еще, да. да. Нет, вот так его раз. Ну, по ну секунду, на секунду, я снимаю тоже. Поддается? Расшатай, а теперь расшатай ее. Зажми, зажми ее в разводник и пошатай. Ты поломай монету. Найди камень, давай, не поменьше всё. Что твои нумизматические навыки говорят? Одна из копеек, советская, это А, тут 10 копеек нарисованы. Обмой воде ее чуть-чуть, или не получится? А где это было? Или потря об камню а чуть-чуть, а? Не знаю, Влад, где это было? Об а камень чуть-чуть потря её или повредишь? Это... Вот здесь. Вот, давай ставлю. Вот туда. Да, давай я поставлю. Давай. Так, одну монету выколупали. Одну монету выколупали. Вот она, вот вот он этот парень. Сейчас пытаемся выбить. Вот тут где-то одна еще. А... Так, давай. Знаешь, не, не с пустыми больше. руками уедем с этого города, короче. Слышишь? Слышь. Нашим делом с пустыми руками не уедешь. Да проще вот так вот сделать. Да, не? Что это такое? Что мы нашли тут? Саперская винтовка Маузера, обломанная с саперами видимо. Под ее поэтому, я визу, я слышишь, визу, да. она представляет собой ценность или ее не да, просто она, так? Она не представляет никакой ценности кроме уголовной статьи. А, короче, это немецкая немецкий ствол. Да. Ей ух. Но он на реставрации не подлежит, Нет, да уже? Никого. Все, это чистая история. чистая история. Давай положим на то место, где нашли. На винтовка, вот затвор. Вот местная живность, короче. Тут местная, блядь. Ну короче, вот таким вот образом можно находить очень интересные вещи. Вон какой-то, блядь, электрофранк или, или что-то такое. Так, короче, что ты делаешь? Реставрацию металла, да? Да, ебать, реставрирую. Мы стрелять пойдем, наверное. А -а -а. Но с ней осторожно надо. Она уже в принципе коррозией пробылась, поэтому ты можешь ее просто в двух руках оставить. Ну, типа... В общем, смотрите: кусок крученной арматуры, фрагмент копки забора, какая-то крышка, какое-то строительное зубило. Ручка какая-то непонятная И кусок какого-то кабеля А еще кусок кабеля был Мы его оставили, наверное, да? Наверное. Ну вот такие вот интересные вещи Можно находить в принципе Слышь, у тебя штаны порваны, кажется, не? Мне кажется, в каком-то говне. Что, вот ты меня наебал, считай? Блять, а что ты, где ты жопу порвал, малой, блин? Ты мне втираешь, как уйти. так заходит. С ты расскажи, Сус, историю, почему ты одеваешь другие и снимаешь одни? Ну эти штаны не хотят уходить от меня. Я их утром оставил, вечером а вечером заправо не просохнет. Короче, они намочены были после реки, Иисус их выкинул. А, Наде... кстати, да, они на туре. Иисус их, короче, выкинул. Ну расскажи сам, ну что я буду ну, говорить. Что я могу я короче, в двух словах, что штаны, которые вы видите сейчас, одевает Сусанин. Он их оставлял, когда мы в кадре с рекой выходили. Они были мокрые, Иисус посчитал, что больше он лазить не будет. И одел те, которые сейчас порвал. В итоге после залаза. Он был страшно, блядь, грязный, короче, порвал те штаны и одел, короче, те, на которых сейчас вы видите. Так, Влад, смотри, короче, я правильно карту держу или верх ногами? Э -э, все правильно? Правильно. Вони мы здесь, Ага. вот Днепр Шо, идет, ты а не ты видишь? Днепр, да. Ты точно видишь Днепр или встать, ты уебаешься? В... Вот Днепр да. идет, вот. Ага, вот-вот же река, да? Ну, да, да. Река, да. река Днепр. И нам нужно нам 3, же 3, до вокзала 3, нужно 3. доехать, в Киев. Вокзал правее, да. да. Киев угу. вот там, ну, типа, если быть точным, она вот там вот на карте. А, тут же вокзальная, по-моему, да? Вот тут вокзальная. Вокзальная, да, да. ага. Мы сидим на станции метро Мы «Метростроителей». Вас... Ага, вот, вот, ну, да. да. Мет... Ага, «Метростроителей» это нам сколько, две или три станции ехать? О, я не помню, по-моему но... одна. Я понял. Так, короче. Да, следующая, вокзальная. А, все, я понял. Карта маленькая, слышишь? Сейчас, подожди. Вот. Едем дальше, короче, на вокзальную, да? И все. И во сколько у нас там отправление? В 4 ночи, да? Все. И после этого будем в Киеве, наконец-то. Все. Всем приятного питая.